Ну а прежде чем продолжится видео, хотел бы сказать, то, что на нашем канале стартовал новогодний розыгрыш. Призовый фонд розыгрыша 4000 рублей, ссылка на розыгрыш в описании и условия там же. Что же, вот и тот самый, самый мощный дивизион А, где коняют киберкотлеты. С вами вархамер ну что же, последняя гонка Лиги ПКТ на этой неделе, дивизион А Блин, в этот раз. Да, Опять же, достаточно мощный дивизион, ну, да, котором мы постараемся снова побороться за хорошие очки. В прошлый раз в Австралии я приехал на четвертой позиции, мне сняли еще 5 секунд, поэтому мне вернулась моя четвертая позиция. За счет этого команде я принес тогда 12 очков, что в принципе было неплохо. Ну и хотелось бы, в принципе, как-то продолжить эту серию, возможно, потому что... В данный момент, э, без шуток, я рассматриваю, может быть, переход в А-дивизион, потому что меня постоянно душат то в чате пилотов, когда уже уйдешь в дивизион, а, то комментаторы на интервью, когда уйдешь в дивизион. А. В общем, да, душат и душат. Сюга, не дают киврикотлетам послабиться в Б-дивизионе. <кхем> Ладно, первый у нас коллекционный круг. Всего их будет три в этот раз, не два, как было в Б-дивизионе. В этот раз я более-менее третий хоть собрал, но там был, будет тоже очень интересный момент. Первый круг получается не очень хорошим, трасса еще не раскатана, но это не мешает э, людям ставить очень хорошие времена. Мэдшот, в принципе, поставил достаточно среднее время, минута 24 и 7. Ну, опять же, трасса еще не раскатана, к Здесь она будет более раскатанной, но Мирандик ставит уже минуту 24 и 3, почти минуту 24 4, но, блин... Опять же, трасса неприкатная, я ставлю почти минут 25, но окей, я знаю, где можно улучшить. На старт с финишной прямой можно улучшить, потому что на первой попытке я после шестой переключу сразу же на восьмую. У меня, получается, иногда такой интересный дабл-клик на лепестке, опять же, руль не новый. Вот, поэтому за счет этого я там отыгрываю, плюс начинаю в арене также отыгрывать очень много времени. Две десятых почти отыгрываю, что, в принципе, неплохо. Конечно, на разгоне из арены я немножко проиграл по отношению к своему прошлому кругу но все-таки везу уже, в принципе, какое-то улучшение на первом секторе. Самое главное теперь собрать хорошее улучшение на втором секторе и довести все это, конечно же, до конца. Также еще можно заметить то, что здесь сейчас у пилот Твайлайт, которым я боролся в Б-дивизионе, и как оказалось, Твайлайт это именно была чисто замена основного пилота в Мерседесе, и Twilight будет ездить в А-дивизионе, поэтому относительно мне бояться в Б-дивизионе нечего. Ну, и обидно то, что уходит достаточно хороший и сильный соперник. В Megaz Baggers я прохожу не очень Блин, хорошо, начиная со второй части Megaz Baggers меня заносит на третьей меня очень игроков выносит Блин, и по итогу не я не теряю не все, не все время, которое раздобыл в первом и в начале второго сектора. В третьем я начинаю чуть улучшать, но тоже теряю на выходе после поворота из прямой Хэнглстрейта в клубе я начинаю выигрывать. За счет более лучшего разгона, но ну, привожу всего лишь одну десятую, и это и очень и очень мало. Слеган, вот, поэтому я понимал, где я могу улучшить. И идем на последнюю, третью попытку. Ну и сразу же пытаемся, соответственно, улучшить. К сожалению, разгон мне на старте нескопрямую еще хуже удается. Но, окей, более менее начинаем улучшать. Тут передо мной выезжает снежок. И я на нем на самом деле санкцентировал внимание Блять, ну... в этот момент. Просто из-за этого ошибаюсь теряю конечно же время но на разгоне чуть выигрываю но если бы он бы оттормозился на петлейне пит... как раз таки на выезде еще то он бы мне в меньшей степени помешал я бы даже может быть отыграл бы по времени но в принципе окей, потерял я еще немного там пять сотых самое главное найти то время которое я растерял на втором круге и я начинаю потихоньку потихоньку его наверстывать выходя из лафилда. уже подъезжаем к Копсу, всего лишь 4 сотых, но я знаю, что в Megaz Baggers можно отыграть чуть ли не 2 или три десятых спокойно, потому что я там очень много проиграл плюс еще третий сектор. Начинаем проходить, сразу же уже дельта выравнивается в ноль и на выходе из Megaz Baggers начинает сразу же улетать вверх почти две десятых. Я тут же отыгрываю от своего лучшего времени. Соответственно, если бы я еще не проиграл в первом секторе и в начале второго, то скорее всего я бы отыграл бы ну, намного больше времени. Уже три десятых отыгрываю к этому моменту, ну и подъезжаем мы к последним заключительным портам, клаб, конечно, почти три десятых, ну и на разгоне чуть-чуть еще там проигрываю, к сожалению, но по итогу ставлю относительно неплохое для себя время минуты 24 и 5, но можно было, опять же, лучше. Переходим к старту и гаснут у нас красная огни, старту 6 шестой позиции, но в принципе я посмотрю, что у нас будут делать лидеры, самое главное, позади меня оппонент еще проиграл свой старт. Что мне дало больше пространства для маневра. И начинается борьба впереди за третью, даже вторую позицию. И три пилота сразу же сталкиваются. Двоих выносит, одного чуть разворачивает. При этом... Передо мной Зейдерс, который ехал, он словил 5 секунд штраф за столкновение вроде бы с медшотом. Мэдшот вроде бы либо со мной словил, либо с Зейдерсом. Точно не смогу сказать то, что Мэдшот в меня еще приехал. Пусть он еще получил получение переднего цикла. И тем самым за Мэшшотов, счет такой не приятно. разберите. Я стартовый, я выхожу сразу же на третью позицию. И, и причем, честно, я вот этот момент думал, то, что у нас вышла машина безопасности, а не войска. Вы можете просто <звук> положить три секунды. Я только уже в момент, когда мне инженер говорит, что сейчас будет рестарт, я понимаю, а! Черт, у нас войска надо начинать давить на газ, потому что дельта большая, можно спокойно держаться уже за оппонентом в полный газ ехать. Ну и собственно так в принципе и происходит. И после этого я начинаю просто ехать за Зейдерсом все круги ДОС и его пидстопа. Даже с ДРС я пытался найти возможность для атаки, но у меня к сожалению ничего не получалось. Позади меня также будет ехать Скайфай, но тут надо будет интересная борьба под конец. Ну, собственно, вот пятый круг, это один из моментов, когда я был близок на выходе из Мэггитс Бегаса, но очень широко, опять же, вышел и из-за этого потерял всю возможность для атаки. Конечно, Зейдерстал пытался защититься, но я даже не думал атаковать. Вышел чуть э, на такую дистанцию атаки, показался в зеркалах и заехал обратно. Чисто для того, чтобы немножко поймать воздух и чуть больше прижима создать болиду. Ну, во всем кругу я решаю заехать в боксы, благо мне инженер, подсказал то, что лучше можно даже на восьмом заезжать, нежели на девятом. На восьмом я также еще попытался обойти за зайдера, ну, так сказать, притормозить его немного. И тут я делаю большущую ошибку. Торможение перед питлейном. И я, блядь, не оттормаживаюсь. И все из-за того, что я очень рано отпускать блять, тормоз. Я не менял точку по сравнению с б дивизионом Я просто начал рано отпускать тормоз, думая то, что я очень медленно заеду в бокс, то есть я очень сильно торможусь. Но по итогу я торможусь недостаточно и ловлю 5-секундный штраф, который нельзя стоять в боксах. И, соответственно, я буду ехать с ним уже до конца гонки. Скайфай в этот момент 2 секундах после стопа И перед нами свободная дорога, нету никакого трафика. Зейдерс на конце 10 круга заезжает в боксы. Он оставил свой 5-секундный штраф, плюс еще смена резины. соответственно, он откатится очень далеко и мне ничего не будет угрожать. И математически я выхожу на вторую позицию. Но 5 секунд, SkyFive позади меня, плюс может быть кто-то еще из ребят на, там, на альтернативной стратегии пытается там за счет позднего выхода на софт нас догнать. То есть все возможно, и возможно я даже не приеду на подиум, но пока что все выглядит более-менее неплохо. Ну и да, собственно, пропускаем большую часть кругов, потому что я просто еду тут в городом одиночестве, как это было почти в Б-дивизионе, но под конец все-таки был у нас какой-то экшон. Пытаюсь я всячески уехать от sky но понимаю то, что я, скорее всего, это не сделаю. Плюс, к этому моменту у меня уже было два предупреждения. Соответственно, мы едем с пониманием того, что лишний выход за пределы трассы, и я гарантированно получаю еще дополнительные 3 секунды, что может меня окончательно закопать, так сказать, в могилу. К 18 кругу у нас между, между мной и sky 2 секунды разницы, но, но у нас заезжают последние люди, которые уже стартовали на Medium, и приходят они... На софт Снежок начинает очень хорошо отыгрывать за счет этой стратегии время, потушник Skyfire, и к 21 кругу он его проходит, и соответственно я понимаю то, что через пару кругов в ближайшее время он меня тоже догонит, и мне придется уже, ну не сладко, мягко говоря. Также еще, кстати, можно отметить, как у нас перед поворотом Бруклендом нету справа табличек, какие-то нехорошие люди их сбили, благо с левой стороны они остались. На последнем кругу у меня атакует снежок, я без проблем ему даю это сделать, потому что я понимаю, что нет никакого смысла с ним, в принципе, бороться. Но снежком можно воспользоваться в другом направлении. В направлении того, что он меня увезет от Скайфая на 5 секунд. Но, к сожалению, очень мало кругов оставалось до конца гонки. Было бы еще круга 4, я бы, скорее всего, все-таки за снежком бы удержался и уехал бы от Скайфая, потому что уже. К 26-му кругу между мной и sky было 3 секунды. И я надеялся, может быть, что он получит где-нибудь еще штраф 33-секундный. И это мне позволит остаться на третьей позиции. Но sky делает все очень хорошо. Он едет просто аккуратно и пытается удержаться за мной в этих 5 секундах, чтобы, так сказать, занять третью позицию. Я же пытаюсь все что угодно сделать, удержаться как угодно за снежком, но дистанции не хватает. То есть буквально за 3 круга я оторвался от там на полторы-две секунды за три круга соответственно за еще 3-4 круга я бы травался бы еще на дополнительные две секунды и между нами было 5 секунд но к сожалению что имеем то имеем можно сразу забежать вперед и сказать то что я по итогу финишировал на четвертой позиции многие наверное скажут что типа это хороший результат четвертая позиция почти подиум в достаточно сильном дивизионе но, честно, я этой четвертой позиции далеко не доволен, потому что я сделал просто, ну, банальную детскую ошибку, не затормозил до конца на питлейне. И по итогу мог бы оказаться намного, намного выше. Четвертая позиция, по итогу, и да, хотелось бы, конечно же, подиум, хотелось бы. Но, благо, команде я принес снова 12 очков, что, в принципе, неплохо, так что продолжаем как-то ехать так, пока что замены на этом все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про розыгрыш ВКонтакте, ссылка на который находится в описании. Пока-пока и удачи вам!